Привет, меня зовут Азамат Каримов, я тренер по ораторскому искусству. Как я им стал? Вся моя жизнь так или иначе связана с публичными выступлениями. С самого детства и по сей день я очень много выступал. Последние два года я веду авторские курсы по ораторскому искусству. Я учу людей уверенно себя чувствовать перед публикой и интересно с ними общаться, достигая при этом своих целей. Ввиду последних событий нам все рекомендуют оставаться дома. Но кто сказал, что невозможно научиться ораторскому искусству э, в домашних условиях? Давайте вместе развеем этот миф. У тебя есть прекрасный шанс стать одним из первых моих студентов в формате онлайн. Вся информация под этим видео изучай и записывайся на курс.